Всем привет, с вами Россиксон, Сейчас я расскажу про НИР Крау. А также в этом видео будет розыгрыш 5 долларов в токенах НИР. А чтобы получить 5 долларов в токенах НИР, напишите свой опыт заработка в экосистеме НИР или убытка. Я выберу самую интересную историю, по моему мнению, и отправлю токены. Но нужно будет подписаться на чат Aurora Giveaways, Там много интересного связанного с Aurora NIR, много всяких конкурсов, так что ссылочка будет в описании. И на мой Телеграм-канал, где я рассказываю о своих темках в криптовалюте. Иногда просто смешную инфу. Также я веду там рубрику, где я заработал с нуля 300 долларов. И показываю, на каких темках я заработал там это конкурсы. Ну, в общем, заходите и сами посмотрите. Итоги будут в моем Телеграм-канале, ну, дней через 5 примерно. Нир Крауд позволяет зарабатывать, выполняя простые задания. Входит в экосистему Нир Полную экосистему НИР вы сможете рассмотреть на сайте Avesam NIR. Там более 300 проектов, основанных на НИР, и там можно посмотреть их описание и перейти по ссылкам. Также все ссылки на НИРКРАУД будут в описании. НИРКРАУД это сервис, который позволяет людям зарабатывать, выполняя небольшие задания. В то время как задача предоставляется и финансируется централизованной организацией, называемой... Заявителем, Ниркраут значительно ограничивает полномочия, которыми обладает запрашивающий, и вместо этого передает власть сообществу. В частности, хотя запрашивающая страна предоставляет спецификацию того, что необходимо сделать в каждой задаче, именно сообщество решает, правильно ли выполнена каждая задача в соответствии с этой спецификацией. Также не забывайте ставить лайки. И да, в некоторых моментах я делаю небольшие упрощения и могу ошибаться. Такс. Все это достигается путем создания набора правил, сдержек и противовесов, которые применяются с помощью смарт-контракта, развернутого на Нир. А чат Ниркрауд есть в описании. Там вы сможете пообщаться с людьми, которые работают в Ниркрауд. Такс. Членство в Ниркрауд? Можно купить или выиграть в каком-то розыгрыше. Только после этого вы сможете работать там. Расценки там разные. В общем, за проверку фото вам могут дать 0,5 НИР или больше. Плюс еще, ваш заработок будет коррелировать с курсом НИР. Чем больше курс НИР, тем больше будет ваш вас заработок. Покупать ли инвайт? Думаю, решать вам. А купится ли это? Я не уверен. Особенно нужно учитывать курс НИР. Если вы верите в его рост, то почему бы и нет? НИР Крауд похож на подработку в крипте. Вы сможете как сами делать задания, так и передавать их кому-то. Вот примерно так. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Всем спасибо, всем пока.